Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В России 1 января 2020 года закончился срок так называемой водной амнистии. Это означает, что садоводческим некоммерческим товариществам, не имеющим лицензии на свои скважины, придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа. В скором времени мы сможем увидеть лицензию на использование воздуха, налог на снег или приливной дождь с грозой. Ведь если капитал способен с чего-то получить прибыль, то он это непременно сделает. Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году. По словам экономистов, из-за снижающейся платежеспособности населения постоянно растет спрос на базовые продукты – овощи, хлебобулочные изделия, яйца и другие продукты сельского хозяйства, а это приводит к их удорожанию. При капитализме мы можем наблюдать, как происходит ежегодное поднятие цен на продукты и услуги, растет количество и размер поборов и налогов, и этому не будет конца пока мы живем в обществе, где целью наименьшей прослойки является ограбление трудящегося большинства. Бизнес, который в Брянской области называют успешным, и фигуры которого красуются на глянце, усилил отравление рек. Недельный ущерб природоохранная прокуратура оценивает в 13 миллионов рублей. За 20 лет ущерб превысил 13 миллиардов рублей. Ответственности за ущерб все еще не последовало. Сколько в последнее время можно слышать про вред, который цивилизация приносит природе? Но мало кто понимает, что главным врагом экологии является не современное человечество, а буржуазный строй, для которого просто нет сиюминутной выгоды в соблюдении любых экологических норм. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в Инстаграм депутата запись которого опубликована на YouTube. На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. Как комментирует происходящее сам Жириновский, цитирует, «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы!» Конец цитаты. Вот он, типичный капиталист, дорвавшийся хоть до какого-то поста. А ведь этот человек еще и глава одной из первых политических партий в стране. Капитализм многолик, но все лица его уродливы. Это один из примеров. Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан. Об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу 4 января. Цитирую. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения». Конец цитаты. Он отметил, что планирует поднять данную тему в ходе послания Федеральному собранию, которое будет зачитано 15 января. «Из года в год проходят такие мероприятия, как прямая линия с президентом и им подобные». Но никаких серьезных изменений в лучшую сторону не происходит. И задаваться вопросом, а почему же все так обстоит, особенно не приходится. Все просто и понятно. Пока в стране царит капитализм, уровень жизни одной лишь буржуазии будет расти. Трудящимся же остается лишь слушать обещания от лиц в телеэкранах. Товарищ, вступай в борьбу за справедливый строй. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее.